Я вас прекрасно понимаю. Военкома я предупредил, чтобы то, что произошло в Лиманском, такого не дай бог повторится. Об этом знает палец, об этом знает начальник УВД области. То есть никаких, извините за грубость, придурков с оружием по селам ездить не будет. Это я вам обещаю. Если не дай бог они сюда приедут, сразу звоните мне. Это раз. Это раз. Тихо, да. тихо. Уже пишите номер, вот уже я называю. Возьмите телефоны. Пишите. Пишите. Ноль пятьдесят четыреста пятнадцать, семьдесят семь, сорок шесть. Ноль пятьдесят четыреста пятнадцать, семьдесят семь, сорок И кому обращаться? Сергей Владимирович, это мой. Своих на войну. второе войны. я а второе вот вас здесь сколько а в селе сколько еще, еще, больше. Больше. еще, еще больше. больше вот лист бумаги пусть кто-то напечатает или напишет вот это все обращение мой адрес Главе обла администрации чтобы это не было просто вот такой вот разговор, базар, постоянный. Мы постояли, как раз поговорили. это не собирались Мы делать. Мы о, вот собираемся. Я, вам, да. я вам тоже Все советую это сделать, культуры. чтобы это был не просто разговор, а конкретный документ, да, что вы не хотите да? отправлять, что да, если хорошо. сюда кто-то приедет, вы будете их защищать и никого не пустите ночью придут, когда все спят Кому? и не будет ночью уходить девушка Ну, так говорят а не так мобилизатор я сейчас как говорит что ночью не будет никто ночью ездить только белым днем да пускай приедут на ну понимаете Забирать людей, воевать без их желания, потому что не объявлено военное положение. Но у военкома своя работа, у него свои приказы, его требуют раздавать эти повестки, развозить. Вы друг друга знаете здесь? Знаете. Приехали, раздали повестки. Кто мог, получил, кто не мог, не получил. И Никто силой забирать не будет. Я вам обещаю. Если, не дай бог, что-то произойдет, я здесь буду ехать в стране очень близко. Сам встану и перекрою дорогу, если кто-то попытается сделать насильно. Я уже предупреждал об этом в прошлом году военкома, потому что людей удоражить не надо. И насильно. Скорость, извините, забирать весна, не имеют Кто-то должен пахать, сеять. Кто да, будет да, это да. делать? Что, мы с голода должны сдохнуть? Да Нет. даже не пахать по... и не сеять, мы, мы не работаем. хотим, чтобы наши друзья возвращались с мертвыми. с вами полностью мертвыми. согласен. Я с вами помню. Нам они не нужны да. такими. Не хотите, не хотите. Не хотим, Все. не отдаем никого. Да. Ни соседей, ни друзей, никого. Сегодня с сюда, в наш район, в какой сегодня знаю, но едет группа. Как бы собирать деньги? Ну, я... я не пользуюсь, я хочу. Сегодня я общался с обладминистрацией, вот когда произошло в Лиманском, я говорил с губернатором. Сегодня я просто общался с обладминистрацией, никаких официальных поездок в Рынийский район никто не планирует. Ни военком, ни военные, ни администрация, никто. То есть если вдруг кто-то приедет, это чисто своя инициатива, чисто... Просто кто-то, я не знаю, либо кто-то специально эти слухи распространяет, либо могут приехать, знаете, как у нас говорят, инициативная группа от патриотов. Может да. такое Почему? быть. Послушайте, послушайте. Ну, все равно. Знаете, в нашей стране в последнее время и дым есть, и огонь есть, и все что угодно есть. Ну да, но все равно если слух пошел, так она точно сложно. Ну быть. может кому-то интересно, знаете, ну, кому-то интересно, кому да? интересно наоборот еще слухи распространять, будоражить, вот чтобы так, люди там. нервничали. Нет, еще какие-то вот а Но почему они, когда приходят к кому-то, либо из ребят из вас вас вас в прошлом году, они заставляют расписываться в том, что ты -то получил. Писали, почему они заставляют? Если любой против, все против. Вы взрослый человек. Ну, как вас Вот как вас заставить? Придут 20, два таких амбалы. С автоматами, автоматами. они как ездить оружием не будут. Я были не будут. Знаю. Не будут. А что, с оружием ездить. Так ваша фамилия. Иванов, Иван Иванович. А это не я. Не хотим... Нет, ну а что делать? Ну, понимаете, я указ по Рынийскому районному об отмене мобилизации не могу издать, я не президент и не премьер-министр. Но люди, если все соберутся в и страной могут. Знаете, я бы привез сюда переписку и показал, сколько этих писем отправили в область. Именно администрация, после ваших обращений. И сами мы писали, предупреждали, начиная с прошлого года. Я здесь с января прошлого года. С апреля я исполняю обязанность. За это время мы написали очень много писем. Но я отменить мобилизацию не могу. Это не в моей силе. И не в силе... Губернатор Одесской области. Это может сделать только Верховная Рада. Пишите, кстати, еще и Урбанскому. Он сейчас депутат Верховной Рады от нашего района. И ему тоже пишите. Попал, да. Он согласовал. Еще хорошо. ко мне вопросы. Но если будет все хорошо и спокойно, вопросов нет. Ну, а если не будет, не дай бог, дай звоните, бог. через 20 минут я тут. Э, э, приходи, приходят с автоматами, вооруженные, забирают каких-то там 30-40 человек, сообщается, что они не собрали <гuss> людей. <гuss> Вообще всего, что они собрали? Что за забрали этих 30 Да, человек? Они же были на днях. Я, я знаю, что были больше. Да, так, умафачим организуем. Если малейшее что-то, звоните мне, телефон я вам дал. Днем, ночью выходной, я приеду. Спасибо вам огромное.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 Стать, Ну вот чуть не каэр, стать рону. Набирай. Скажите, пожалуйста, а вот мы, получается, много людей. Все село. Мы имеем да, право при буду. любом. Всё. В нашем желании вызвать Помидильно. представителя, например, вас да, или председателя Челеского Совета. Мы а это да. имеем полнейшее право. Все хорошо, демократия. Все. Все. Все, спасибо, спасибо вам. Все, спасибо вам, всего вам хорошего. До всего доброго.